что Слово дефолт в России, оно имеет сакральный статус 1998 -го года. Доллар скакнул, курс в первый момент скакнул в три раза, изменилась существенно политика, начали быстро расти сцены, как бы кончилось начавшееся, казалось бы, восстановление. экономики, вообще все казалось очень тяжелым. Это хорошо запомнилось, потому что вот этот август 98-го был очень травматичным эпизодом. Он на самом деле потом не оказался настолько травматичным эпизодом, которым он оказался по ходу, потому что как раз с этого начался быстрый рост российской экономики, быстрое восстановление. Но тогда это, конечно, всем запомнилось. Ну и тем более, что люди потеряли значительную часть своих сбережений, некоторые банки не смогли расплатиться по обязательствам. Так вот, сейчас когда говорят про дефолт, когда говорят про это международные рейтинговые компании, они говорят только про ту часть, которая связана с формальным отказом российского правительства обслуживать свой долг. Это, я думаю, произойдет, это практически несомненно, но никаких других последствий, вот тех последствий для граждан, которые были в августе 98-го, от этого сейчас не будет, потому что они уже произошли. Запуска была смена правительства, формирование президентом и оппозиционной думой, фактически правительство национального единства коалиционного и выход из кризиса. Сейчас ничего подобного мы не видим. Мы не видим никаких изменений в политике, которые могли бы начать, начать экономическое, экономическое возрождение. Но просто я говорю, что вот этот дефолт он уже никого не коснется, потому что э, все, что в нем касалось граждан, оно уже случилось. Уже курс доллара скакнул, уже ограничения на снятие валюты со счетов введены. Я, Я думаю, совершенно. что э, золотовалютные резервы в полном объеме не будут никогда разморожены, потому что э, из них э, будут выплачиваться деньги на восстановление Украины. Я думаю, что вот то, что сейчас Центробанк сделал с валютными вкладами, это уже все. То есть то, что выше тех объемов, которые обещаны к выдаче, их уже никогда не выдадут. Я думаю, как, и, как это трагично не звучит и как это странно не звучит, вот этот вот предел по санкциям, он э, является окончательным в зависимости от того, что будет проходить происходить э, э, на Украине в Украине. Uh -huh. Потому что если будет продолжаться гибель э, среди мирного населения такими темпами, как идет сейчас, если будет увеличиваться количество беженцев, то, конечно, будут усиленные санкции. Я думаю, что если количество беженцев удвоится, будет не 2 миллиона, как сейчас, а 4 миллиона, как сейчас. Если вот сейчас эм, отчитыв... рассказывают про гибель 70 детей, а если будет там 200, то тогда будет и полное перекрытие покупки газа, и блокировка вообще всех мыслимых, э, выходящих входящих в Россию счетов. И как бы, если это будет еще усиливаться, будут и, возможно, какие-то геополитические уступки Китаю с тем, чтобы он блокировал и китайское направление российской Что угрожает Европе? Mm -hmm. Европе угрожает рост цен на энергоносители. Даже если как бы просто вот всю российскую нефть и газ, просто вообще перекрыть все вентили, ну, допустим, цены вырастут максимум в три раза. Даже если они вырастут в четыре раза. Но это значит, что будет... Будет хуже, будет дороже, будет дороже бензин, будут холоднее, холоднее ночи, следующая зима будет холоднее, но ничего критического из-за этого не произойдет. Ну, допустим, произойдет 1 или 2% спад ВВП. И то это 2% спада ВВП, это больше, чем можно сделать с помощью российской нефти. Ну и, и что, если будет увеличиваться количество беженцев, если... Опять новости будут заполнены жилыми домами, разбитыми российской авиацией, тогда и на эту жертву пойдут. и Я бы сказал, что yeah. я хочу сказать, что если кто-то думает, что вот это давление, оно может как бы в другую сторону сработать, это нужно глубоко не понимать, как устроен мир, как устроена международная политика, как устроена внутренняя политика этих стран. Конечно, если будет больше беженцев, будут более жесткие санкции. Ну, понимаете, вот это та ошибка, которую, мне кажется, совершали многие аналитики, которые там, всю осень и начало зимы писали про блев, про стратегическую игру, про десятимерные шахматы. Да, если предполагать, что там Путин какие-то решения предпринимает рационально, что он там что-то просчитывает, то тогда вторжение на Украину не случилось. Его уже не случилось. Если он сейчас рационален, то уже сегодня выводят войска и договариваются о том, как будет устроена реконструкция и с западными странами о снятии части санкций. Но этого не происходит, значит, никакой рациональности там нет. И анализировать это вот в терминах, как правильно сделать, как отреагировать на что-то, это просто бесплодно. Если кто-то кто ждет от экономических санкций, даже самых жестоких, что они могут как бы выключить экономику или что они могут через выключение экономики сместить режим. Нет, этого не будет. Даже если Россию просто как бы все оградить по периметру, полностью запретить какую-то международную торговлю, трансфер чего угодно, выслать, убрать всех послов, запретить любые международные контакты, это само по себе к экономическому экономическому коллапсу, вот даже тому, что происходило, скажем, в 1991 году, это не приведет, но это приведет к серьезному большому снижению уровня жизни.